Всем привет! У меня за спиной стадион с дурной славой Зенит-Арена. Тот самый, который строили 10 лет, потратили на это 50 миллиардов рублей и крышу которого склевали бакланы. Но сегодня мы поговорим не про него, а про то, что находится у нас под ногами, а точнее под землей. Это новые станции метро «Новокрестовская» и «Беговая». Их открыли в прошлом году перед Чемпионатом мира по футболу. Непосредственно «Новокрестовскую» открыли для проведения матчей. Все мы знаем, как медленно в Петербурге строят метро. Только подготовка к Чемпионату мира ускорила строительство в Петербурге этих двух станций. Но в итоге сделали все халтурно. «Новокрестовскую» и «Беговую» открыли меньше года назад, а они уже разваливаются. Давайте вспомним, как эти две станции строили и вы все поймете. Новокрестовская полностью расположена на намывных территориях Крестовского острова. Это первая такая станция в Петербурге. Намывом занималась московская компания Intex, которая входит в группу компаний «Сумма» миллиардера Зиаудина Магомедова. На это в январе 2015 года «Интекс» получила госконтракт на более чем 2 миллиарда рублей. Как выяснилось позже, работы осуществлялись с огромным нарушением технологий и сейчас существует опасность его обрушения. Напомним, в 2015 году Зеодин Магомедов был фигурантом расследования фонда борьбы с коррупцией. Он оплатил пресс-секретарю президента Дмитрию Пескова отдых на яхте за 26 миллионов рублей в неделю. И теперь нам понятно, каким образом он получил этот подряд и почему позволял себе допускать такую халатность при строительстве. Сами станции по самым скромным подсчетам обошлись в сумму более 30 миллиардов рублей. Ради их строительства полностью перекрыли планы развития петербургского метрополитена, отложили давно запланированные станции. Давайте сейчас посмотрим, в каком они состоянии. Сейчас мы находимся на станции Новокрестовская. Это одна из этих двух новых станций. Как мы видим, вот это колонна станции. Здесь мы можем видеть стены. Они примерно в таком же состоянии. Вот так выглядит станция примерно за 30 миллиардов рублей. Сейчас мы поедем на другую. Это станция метро Беговая. Мы находимся на станции метро беговая это тоже одна из двух новых станций вы думаете что здесь все хорошо нет в петербурге есть огромные проблемы со строительством метро жители города ощущают это на себе каждый день Городские власти не развивают метро и общественный транспорт там, где это нужно горожанам. Вместо этого подряды на строительство станций отдают друзьям Путина и открывают станции настолько плохого качества, что они вообще могут обвалиться. Каждый из вас уже сейчас может начать борьбу с жуликами, из-за которых Петербург не развивается и беднеет. И это совсем не сложно. Регистрируйтесь на сайте умного голосования, как кандидат в муниципальные депутаты или избиратель. Давайте вместе разрушим монополию единой России. Пора вернуть себе Санкт-Петербург.